Всем привет! Сегодня у нас в гостях мой подписчик Сондер и его новая постройка. Первый вопрос: что это такое? Робот-бегун прыгнул. Второй вопрос: что он умеет? Он умеет прыгать и забавно глядать Можно поставить лучийся момент. Сервопривод на оранжевый клет будет бегать и тут стоит. А сам придумал или на ютубе нашел? изначально я его нашел на ютубе но я его модернизировал и он ходит лучше и не садится на шпагат сколько времени на это потратил? около 30 минут, потому что я заранее знал механизм с помощью обычных... а это колесо, оно декоративное? нет, Иди. колесо не декоративное колесо работает тоже где? ты куда? Ну, магнит ясно, как работает. Тут все из железа. Нет, магнит работает не из-за железа. Я тебе глаза открою. Магнит О, работает только из-за колеса. А, ты, магнит, значит, колесо не, не декоративное. Да, колесо как важно. Для этой постройки нам понадобится 32 титановых блока, 32 титановых стержня, 1 кресло пилота, 6 силоприводов, плоское колесо и 5 деревянных заборов. Нам не понадобится кисточка, рулетка и гаечный ключ. Время туториала. Так, сейчас заходим в плюсик, отключаем анчорот блок и перемещение ставим на 0.5. Теперь берем любые заборчики, да, лучше подальше так строить. А то вдруг... Вдруг робот большой будет. Ставим здесь раз, два... Три, четыре, пять любых заборов. Теперь берем металлические блоки. Ставим две штуки. Далее берем сервоприводы. Две штуки. Ставим один с одной стороны и второй с другой стороны. Теперь ставим еще два сервопривода. На каждый этот сервоприлод ставим по одному сервоприлоду вот таким вот образом. Нельзя, чтобы они вот так друг друга касались светло-серыми штучками. Точно так же с другой стороны, только зеркально. Далее берем снова блоки. Ставим три штуки с каждой стороны. Нельзя, чтобы они снова касались свето-серой штучки. Ставим еще два внизу. Далее берем металлические заборы, или любые, какие у вас есть. Просто металлические, будут смотреться красивее. Так. Ставим под каждый блок по одному забору, и под каждый забор ставим по одному блоку. Добавляем с каждой стороны по еще два блока. Ставим еще два забора ка на каждой ноге. Соединяем заборы между собой. То же самое сделаем сзади. Наверху ставим колесо и продолжаем строить. Ой, что Наверху ставим плоское колесо и начинаем строить тело. Закрепляем колесо заборами, чтобы оно не вращалось. Наверху строим тело. 6. Шесть... На два, на два блоков. Начинаем строить руки. Ставим североприводы с каждой стороны. По североприводами ставим по одному блоку. Только нельзя, чтобы блоки касались светло-серой части. Делаем руки, что-то типа пушек. Здесь ставим блоки. Это прыгательный робот, поэтому сейчас поставим внутреннего магнит. Ставим вспомогательный забор и с помощью него ставим магнит. Вот так. У этих двух сервоприводов угол наклона ставим на 20 градусов. Теперь ставим кресло пилота наверху. Все, наш робот готов. А нельзя было это кресло, ну поставить там, например, сзади или где-нибудь спрятаться, обязательно было на голове. Так, сохраняем. И теперь просто убираем эти заборчики. Ой. Ой. Садимся на стульчик и ходим. А как ходить? Джик, Так прикольно очень прикольно ходит а еще можно еще прыгать Пью. а как тут странно прыгает очень просто построить на телефоне даже рулетка не нужна ни, ни одного инструмента даже не используется и, и очень крутой робот а что у меня с ногой 4 чтобы бегать чтобы бегать крутящийся момент у сервоприводов поставь на рожжу так <свисты> Робот-бегун. <свисты> а -а -а -а -а. Я в стенку врезался. На этом наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Геймс. Всем пока. <плескать> Также предлагаю вам подписаться на мой канал «Ухо не мать он На этом канале я буду выкладывать мультики. Вы можете придумать и написать свой сюжет в комментариях. Если вам будет интересно, то я сделаю по нему мультик. Ссылка на канал в описании под этим видео.